И вот получается, когда мы работаем картами, мы сейчас будем э, вот эти смыслы с нас снимать, то есть нам нужно, то есть мы набиты смыслами, мы, мы набиты записочками, как тот голем, да, который, ну, да, легенду про голем я читал, нет? Из глины. Равин сделал человека из глины, да, и стал его оживлять, сделал записочками в рот класть, там, делай так, делай так, делай так, и голем ожил, стал выполнять его что-то указания, а потом что-то он вышел из-под контроля и, значит, и стало все крушить подряд и, по-моему, нанес увеличи тому человеку, который его создал. Да? То есть, фактически, мы полны вот этими записочками внутри нас, которые говорят, там, делай так, это будет хорошо, мамочка будет довольна, допустим, да? Делай так, и люди про тебя там хорошо скажут. На самом деле, все плохо скажут, все равно, да. Мы уж понимаем, будем думать, что хорошо, да. Поступай вот так, и это про, а так не поступай, да? и так далее. Да? Одевай там платье такое, носи туфельки такие, говори то, чувствуй то, думай то, то, то делай, то не делай мы полны вот этих записочек, да, то есть мы големы все, да, мы все земляные существа, справка созданные, да, вот, и в голове у нас записочки, но не в голове, а в теле ума, да, и вот. и мы сейчас эти записочки будем ксерокопировать, это ксерокс такой, есть точки ксерокса, грубо говоря, да, где можно скопировать эти записочки на карты. А потом какие-то манипуляции делать. <смех> так, эта записочка не подходит, устарела нафиг, вот там вот этот шрёган, да, куда-то. Итак, смотрите, вот есть тело, есть тело человека, и мы будем перекладывать в колоду к определенным зонам. И определенный флюид, определенный качеств будет входить в активированную колоду и у нее фиксироваться. Понятно, да? Вот смотрите, у вас есть клякса на столе, клякса, да? И есть чистая промокашка, да? Если промокашку чистую приложить на кляксу, то что произойдет? Ну, не полностью, да? Какая-то да. часть клякса останется, но промокашка на себе будет э, нести качество этой кляксы, да? Понимаете смысл, да? Mm -hmm. То есть это было там, но оно отождествилось и стало здесь, да? Фактически, это клякса, это клякса, это промакашка. Мы будем прикладывать промокашку клякс и делать какие-то отпечатки, да, телома. Значит, вот эти места, смотрите, на которые надо прикладывать холодную карту, чтобы ее актуализировать, снять информацию человека. Следующее. Это место карты силы. Это мечевидный отросток. Смотрите, да? Место карты силы. Мечевидный отрост. То есть это, по сути, начинается работа с клиентом. Да. Да, да. Над собой и над клиентом, да. Над собой, вообще, это очень такая маская процедура, очень такая полезная, нужная. Когда вы прикладываете карты на мечевидный отросток, вы произносите слово «действие». Действие. То есть надо еще говорить слова определенные, потому что мы думаем словами. Наш мир состоит из слов, и мы должны подкреплять обязательно словами то, что мы хотим. Да? То есть под словом «действие». Что мы подразумеваем под действием? Мы что-то делаем. Мы что-то делаем. Да? Так вот, ребята, когда мы что-то делаем, вот эта информация о том, что мы делаем, да, то есть стратегии действия, внешняя стратегия действий, она истекает из карты силы наружу. В виде воронки вот такой, да, в виде, воронки, в виде такого. Помните, старые такие пожарные рупоры, такие красные, висели раньше, да, там, До -дол -дол -дол -дол там или там на пароходе где-то, да? вот. вот это <зв caring> карта сила так выглядит, да? Действия. Приложили карты, значит, только когда мы колоду. Я покажу последовательность, действий, что как uh -huh. делать, что куда приложили карты, да? Действия. Да? Можно не говорить о нити? Лучше говорите. А на каком языке это важно? На каком хотите. Вы откуда приехали? У меня клиенты только на одном языке, не на русском. Ну, говорите на том языке, на котором клиенты. Клиент. Да. Значит, на языке клиента, да? На языке клиента говорите. Это может быть иврит, английский, чешский, какой хотите, латышский, там узбекский, какой хотите, да. Ну, на языке хозяина местности лучше говорить. Да. На языке хозяина местности лучше говорить, либо на том языке, ну, вот, кто, вот, который принят вот здесь. <coughs> Дальше смотрите, что вы делаете. Прикладываете карты к пупку и говорите здоровье. Пупок, здоровье. Стратегия здоровья. Дальше можно приложить карты вот сюда, на грудную клетку. Вот сюда, на грудную клетку можно положить карты. И сказать твоя правда, твоя, или твоя ли правда, ли? или моя правда, если тебе моя правда, твоя а правда, житьца, да, да, да, моя да, правда. или твои правила, или мои правила". Твои, правила, твои правила, мои правила, твоя правда, моя правда, или правда жизни можете коротко, ну кому как зайдет, какие какие фразы заходят вам, а? моя жизнь. А? Твоя моя... правда, моя твоя правда, да, или просто правда, правда жизни, правда жизни. Раз, сюда. В каждой вся правда жизни, да? Mm -hmm. Просто будет, чтобы не путаться, моё-твоё, твоё-моё, <свят> твоё, правда жизни, говорите, и всё, правда жизни, все. Это верховная жрица, <свят> это вот <свят> тут, тут, тут, <свят> самая такая зара... у нее Тора, у неё Тора есть, если посмотрите на картинку верховной жрицы, у нее Тора. Mm -hmm. Тора, это что такое Тора, да? Это некий свод <свят> правил, которые надо неукоснительно что соблюдать, всё. правда жизни, раз, сюда, всё. Дальше прикладываете колоду. ну давайте к левой руке приложим. Да? К левой руке колоду приложим. Вот сюда, смотрите, где пульс mm -hmm. щупаете. Вот сюда, где пульс щупаете. Вот сюда. Говорите, желание. Mm -hmm. Желание. Желание. Да? Дальше колоду к правой руке вот сюда на локоть положили. Вот сюда на локоть положили. Говорите, результат. Результат. Дальше колоду на лоб вот сюда положили. На лоб положили. Вот сюда на лоб. Карта магия находится, да? Сокрытая или тайная. Может быть, тайное. Или сокрытое. Кому как заходит? Какое слово заходит? Тайная. тайная, тайная, тайное, да? Тайное. Ну, голый король по факту, да? То есть то, что там конституционально. У нас есть. Тайная. Тайная. Которая может быть потом проявится, но она вот оно латентное, латентное. Ну, говорить медицинским латентное, да, сокрытое, да, конституциональная. Ну, тайная, простым не тайная. И на макушку сюда потом положили, на макушку сюда потом положили. На макушку будете, когда карты класть, кладите их картинкой в небо. вся картинка, смотрите, вот когда вы вот к этим точкам, которые я до этого сказал, картинкой к телу кладите, к колоду картинкой к телу кладите. Мы гороскоп да. смотрите вы когда будете колоду прикладывать да, колоду будете колоду прикладывать вы из этой колоды смотрите вы из этой колоды изымаете предварительно дэвила изымаете предварительно солнце предварительно солнце изымаете да и в принципе у вас вот колода остается чтобы ее перемешивать клиент будет ее перемешивать когда можете в этой колоде Солнце и луну перевернуть чтобы не было путаницы и что все карты, видите, у вас вот картинка, вот рубашка, да? Mm -hmm. вот. И вы, когда будете прикладывать, вы будете картинкой, когда клиент перемешает колоду, клиент, клиент перемешает колоду, а потом вы будете картинкой прикладывать вот к этим зонам, которые я проговорил, а когда на макушку будете прикладывать, будете кла... класть картинкой в небо. как вот такие проводочки будут, такие на них шарики будут цветные, гороскоп будете видеть, да? Вот, можете распечатать отдельно себе планеты, вот, цвет, форма, и можно четко смотреть, какой гороскоп влияет на данного клиента. Да? Что я там надавил на макушку Юпитер или Сатурна, или что-то, и все это будет четко видно. На самом Поняли, да, картинкой туда, да? А совсем-совсем поле... четко видно, когда вы карту звезда на макушку вот так вот при при при при при при приложите и покрутите, и четко будет видно, какие значит, планеты участвуют в гороскопе. Но это отдельная техника, я ее рассматриваю на торопке, видео, там, где ä, работа с там, старшими арканами ведется, я показываю, значит, техника звезды, там, техника того, техника всего. Ну, в общем, раскладе, вы всю колоду прикладываете, гороскоп говорите, да? А, можете в процессе телесной работы, очень важно, очень важно в телесной работе посмотреть кармические поля и, в принципе, то, что не умерло, оно ослужилось в карме. Вы можете положить все карты картинкой на э, карту смерти вот сюда, видите, да, на правую молочную железу, если это женщина, если это мужчина, то ну, на правую часть грудной клетки. Ну, смерть не говорите, скажите, карма. Да? Понятно, да? В дополнение, да? в дополнение и дальше начинаете обще раскладывать, да? Запомнили точки, да? Точки запомнили.